здравствуйте друзья сегодняшнее видео будет коротким но полезным больше года назад я выкладывал сюжет с порядовкой небольшой печи для садового дома несколько человек потом сделали такие печки своими руками и писали мне что все у них получилось и что печь работает прекрасно но вчера случился небольшой ахтунг Ребята, в сентябре сложил на даче чудесную печь, получилось, делал первый раз, КПД невероятный, очень-очень доволен, огромное спасибо Игорю за проект. Но вчера случилось ЧП, шамотный кирпич, который всего один треснул в середине, и оба выдвинутых кирпича, на которых он лежит, тоже треснули. Игорь, или кто-нибудь, ребята, посоветуйте, как их заменить, или есть другой способ решения. Короче связались мы с Валерием через WhatsApp, пообщались. Он прислал фото, видео своей печки, показал больные места пациента. Так, Игорь, снимаю общий план печки. Здесь все нормально, плита с наружной части. Все. Трещина. Топочная камера. Вот кирпич посередине треснул. Так, задняя часть, трещина. Здесь все нормально. Вот единственная трещина вот здесь вот. Кирпич целый, а изнутри эта половинка отпала. Что имею сказать по поводу произошедшего? Идеальных печей не бывает. У каждой печи есть свои слабые места. Такие печки, как эту, топить надо аккуратно. Полежка в 5-6 ей достаточно. Кирпич Чайковского завода марки М-125 для дымоходов и трубы может быть хорош, а для топки не годится. Я, например, использую кирпичи марки М-250 и выше. Шамотные кирпичи. Это тоже не панацея от всех бед, они тоже трескаются. В общем, печка отработала три месяца и обнаружила свое слабое место. Трагедии в этом никакой нет, все поправимо. Валерий бодр, весел и собирается заменить три треснувших кирпича на шамотные. А я хочу подробнее прокомментировать особенности кладки этого места. Эти выступающие кирпичи нагреваются быстрее и сильнее остальных. И живут они меньше. Судьба у них такая. Поэтому, когда мы используем этот прием перекрытия, заранее нужно создать условия для его ремонта. Для начала плиту надо укладывать так, чтобы ее можно было в любой момент легко снять. Поэтому нельзя прижимать ее верхним рядом кирпичей. Шамотный кирпич обязательно нужно прокладывать со всех сторон базальтовым картоном, который снижает нагрузки при тепловом расширении. В одиннадцатом ряду советую использовать металлическую пластину, которая частично примет на себя давление сверху. С этой же целью пригодится уголок в двенадцатом ряду. Вот и все, что я хотел рассказать. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю всем встретить Новый Год у теплой печки, в кругу родных и друзей.